Морковь варим, охлаждаем. На терке натираем. Чеснок нарезаем. Солим. Одну треть манки добавляем. Яйцо разбиваем. Все перемешаем. В муке обваляем. На сковородку кладем. Две минуты жарим. К котлетам сметану добавляем. Зеленью посыпаем. Про лайки не забываем. Все съедаем.